всем привет меня зовут николай и сегодня вы узнаете о том что такое треугольник экспозиции и как с ним работать поехали если вы только начинаете разбираться в возможностях своей камеры то самое время поговорить об экспозиции кадра. неважно фотографии или видео но здесь мы больше говорим о видео экспозиция это количество света которое получает светочувствительный элемент вашей камеры то есть матрица по сути, экспозиция — это и есть тот самый кадр, который фиксирует ваша техника в процессе съемки. И этот кадр может быть как очень темным или недоэкспонированным, так и весьма ярким, то есть переэкспонированным. За правильное построение экспозиции отвечают три параметра — выдержка, диафрагма и светочувствительность матрицы. Комбинацию этих трех параметров и называют треугольник экспозиции. Но обо всем по порядку. Начнем с выдержки. Выдержка отвечает за время, в течение которого на матрицу вашей камеры попадает свет. При длинной выдержке вы получите более плавные, смазанные движения в кадре, а при короткой более четкие, отрывистые. Сравните два этих кадра. Первый снят при длинной выдержке. Обратите внимание, за движущимся объектом словно остается шлейф. Второй кадр снят при короткой выдержке. Картинка резкая, четкая. Для разных творческих задач могут использоваться оба этих решения. При этом старайтесь выставлять значение выдержки в зависимости от частоты кадров по следующей формуле выдержка равна единице деленной на удвоенную частоту кадров это поможет вам избежать мерцания искусственного света в кадре например при частоте кадров равной 25 кадров в секунду следует выставлять значение выдержки равным 1 а при 50 кадров 1 ,00. вот посмотрите так мерцает а так не мерцает закрепили поехали дальше Второй компонент треугольника экспозиции — диафрагма. Помню, когда я только купил свой первый зеркальный фотоаппарат, открыл диафрагму на максимум и начал играться с фокусом. О, радости моей просто не было предела. Это ведь были те крутейшие кинематографические карты. Кадры с размытым задним фоном, о которых я так давно мечтал. Красота! И отвечает за эту красоту размер отверстия, через которое проходит свет в объективе вашей камеры. То есть диафрагма. Чем шире раскрыты лепестки диафрагмы, тем больше света попадает на матрицу и тем более размытым становится фон за объектом в кадре. И наоборот, чем меньше размер диафрагмы, тем меньше света проходит через линцу и тем более резким становится весь кадр. Ввиду того, что различные комбинации этих двух параметров позволяют получать огромное количество различных эффектов, как-то смазанные движения или, например, замедленная съемка, то эти два параметра объединяют в одну группу и называют экспопарой. Светочувствительность матрицы или ISO отвечает за количество света, которое способно поглотить матрица вашей камеры. Тут вроде все ясно. Чем меньше чувствительность, тем темнее кадр. больше чувствительность, светлее кадр. Однако не стоит забывать о том, что при значительном повышении чувствительности матрицы вы легко можете получить ненужные шумы. Верхний порог чувствительности определяется качеством матрицы и не зависит ни от диафрагмы, ни от выдержки. Сравните два этих кадра. Первый с низким значением ISO, второй с высоким. Я специально добился шумной картинки на высоких значениях светочувствительности, немного подкрутив экспопару. Замечаете шум? То-то и оно. Запомните общее правило. ISO ставим как можно ниже, остальное докручиваем экспопарой. Комбинируя эти три параметра треугольника экспозиции, вы легко сможете добиться вашей идеальной картинки. Надеюсь, выпуск вам понравился. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. С вами был Николай, пока!